Доброе утро всем! Сегодня 10 декабря, понедельник 2017 года. Сейчас я нахожусь назад, на втором поселке, Белый второй этаж строим большой дом большой дом строить укреплять и с утра я вышел на берег мне он понравился я решил заснять эту красоту В принципе волга еще открытая льда нет, а вот берег немножко вот тут уже есть немного льда, снег. Такая вот красота у нас здесь. Погода сейчас где-то может быть минус один, минус два, можно сказать, тепло. Поэтому решил заснять такую красоту. И здесь не людей здесь в принципе нет а, здесь у нас вот тупик и поэтому здесь машины только мы приезжаем люди которые живут вот, обзорчик небольшой Тамыш красивый тоже лежит так примятый не Поближе. Снег не скользкий. Так вот присядах. Красиво вода. Прозрачная, видно камни. Немножко такой ветерочек, но в принципе терпимо, тепло. Так, ребята, я вот провалился на пол ноги. И колено надо идти домой. Сейчас вода достаточно холодная. Вот так интересно у нас получилось. Так что близко подходить не стоит, имейте в виду. Можете провалиться. Ладно, всем пока!